Всем привет, друзья, с вами я Мейзер, и это видео является необычным для этого канала. Я уже давно играю в игру Valorant с самого его выхода, и сложилось так, что я вот уже как неделю начал стримить, и решил об этом сообщить вам. Завтра, то есть в воскресенье, также будет проходить стрим на моем твиче, где я как раз играю в Valorant. Буду рад, если вы заглянете ко мне на стрим. На этом с общей информацией у меня все. Сейчас будет инфа для тех, кто следит за лором игры и не знал про пасхалку, оставленную разработчиками в обновлении с новым агентом Харбор. Сама пасхалка находится на полигоне, и я надеюсь, что многие уже успели заметить ее. Кто уже давно не заходил и тем более не бегал по карте, я оставлю здесь отрывок моей записи. Приятного просмотра. тусоваться будем хорошо что рядом кухни есть ну что давай поглядим на твой артефакт О, прямо здесь Чали хорош во всем искать подвох твой браслет тут никому не нужен поверь я надеюсь вещица небольшая но в ней столько силы сам не знаю откуда я знаю Видишь, внутри надписи вырезаны? Вижу. Я искал совпадение во Всемирном лингвистическом архиве. Не нашел? Потому что это не земная письменность. Это язык хранителей. Хранителей? Так это не выдумка? Неа. Ты умеешь на нем читать? Немного. Я еще учусь. А тут что видишь? Есть знакомые слова? Э -э, цветок. Хранитель, дар, ключ. Ключ? Ха. Осталось только замок найти. Думаю, легион уже нашел. В смысле? Сейчас мои знания расплывчатые, неполные, но замок, по-моему, это место. Что-то под названием Nexus. Затерянный город хранителей. Я его так и не нашла. Потому что его нет. Нет? Как так? В Realm. я изучал некий город цветов, даже нашел его на карте из Камбейского залива. Но когда я туда добрался, зрелище было печально. Руины? Хуже. Его уничтожили. Я даже приблизиться не смог. Кто его уничтожил? Не знаю. Прости. На Альфе его нет. А на Омеге? Может, там остался? Может, а вдруг я с Омеги активирую этот Нексус? Над этим пусть Кил Джой подумает. Давай заглянем к ней. И возьми реликвию. Слушай. Своей командой, чтобы спасти меня. Я этого не забуду. Мне сложно кому-то доверять. Но когда я вижу, на что ты идешь ради спасения другого,